да это мой секрет я клею на кокаине <м�> Слушай, <м�> Статус> э, «Статус> если... Я... На Обещают какой-то порнофильм показать. Нет, это прибор. Не в ту розетку, не то воткнул. О, вот это да. Это даже в страшном эротическом сне не приснишь. Ну тогда вот я и беру, и вот так делаю. Я тебе понял. Будет приз зрителям, если скажут, как такое сделать электрический. Здравствуйте, глубоко уважаемый любитель легких видов спорта. Я в гостях у Бенуса, он делает планер. И семья его, его это терпит. Вообще, их надо причистить в святых. Здесь потому нельзя, что... а? здесь нельзя. Как нельзя, Сюда нельзя, потому что каждый вечер папа теряется вот в этой мастерской. Ну ты мастерскую-то покажи хоть как. А, это, это гараж, это сарай. Какой там сарай? Ну? Сарай. Ага. Раз, два, три. Э это... Вот это, это все, что мы там чинили, я просто так бросил все. Ну, вот видишь, какой сальто у меня есть. Модель. Модель. С этим мотором, знаешь, Слушай, что... сальто. Скажи, что за мотор. <гас> Нифига себе! <гас> вот это классная штука. А где ты такой взял? Купил. А планер-то где? А, в мастерской. А, это. Это сарай. А, сарай. Вот в этом сарай есть мотоцикл вот там. Там тоже сарай. Да ладно, сарай. Друзья, вы все помните, в каком ужас ужасном состоянии была мастерская бенаса до э, в прошлый раз. Но с тех пор прошло много времени. И посмотрите, вуля. Пол. Шик. О, запах. Ой, какой запах, как в моей модельной лаборатории. Вот оно, счастье. Я готов тут жить. Я готов... Вот, вот если вы если вы хотите сказать... Ну, как бы, если вы подумали бы, э, Волков токсикоман... Да. Вот такое я готов нюхать. Это и молит. Ну, жаль, что недолго. Не, ну подожди, ну ты про проветришь сейчас просто, да? все. И счастье улетучится, которое сейчас здесь есть. Вот так, друзья, так и улестучивается. Вот видите, дверь открыл, э, все вот то, что пахло вкусно, потихонечку отсюда улетает. Ну, выглядит феерично. Беннас, расскажи нам что-нибудь? Еще рано. Мне все, расскажу. Секретов нет. Пытаюсь сделать рекорд, как можно быстрее навести порядок. Ага, чтобы было высококультурно? Ну, да. Да у тебя все равно уже ничего не получится, потому что низкокультурное все твоему засняли уже. Ну, хорошо. Хорошо. Друзья, Брошу давайте я, Бенас пусть делает все высококультурно, а я буду трогать речки. Блин, как же все красиво. Кстати, вот такая. Ну, это же И все наклее. Таком черненьком, красивеньком. И пахнет. Я, к сожалению, не могу вам передать этот запах. Хоть Бенес и открыл дверь, но до сих пор запах возбуждает меня до глубины души своей. Рассказывай. Ну что ж, это планер техника с 1 первый планер Шкиниса. Он, как и копия планера немецкого планера Реджи оглинка Он много чего переделал. Настоящая задача была, как все повторить. Он поменял крыло, там, фюзеляж, всякие мелочи. Пробую найти, как все здесь было. Теперь вот решаю проблему. Подкосы. Подкосы очень длинные. Длина где-то было написано 3 метра 30 сантиметров. И толщина только... 30 миллиметров и вот заготовки ну, здесь пару миллиметров не хватает и видите э, нет вообще устойчивости ну она такая вот это будет сказать, сложится да если я сделаю этот э, скажем ну профиль из этой доски он еще меньше будет угу. вот так теперь решаю проблему взял планер uh, аналог это голцертауфель hol uh, вот чертежи и буду делать такой более же... толстый вариант да буду делать такой же подкос uh, вот эта доска uh... непонятно ну, волокна так волокна сяк ну да да да доска идет вертикально и будет такие маленькие нервюры обтянута фанерой и будет вот такой подкос он будет легче и прочнее да. а куда что куда ты денешь это эту красоту ой И нет из из из ней буду делать а, э, вот, эту, вот этот ландеров друзья посмотрите просто вот э, это речки речки речка красиво скло э, склеены то есть на это посмотришь уже ой! Ой. сердце радуется я <с чуть не чуть не разбил все это дело кривые лапы волчи да некоторые детали вот обтянуты Этим... А ты уже обтянул даже. Да, это, без, это без лака пока. Прозрачненькая. Да. Ну, вот, вот так выглядит. Он выглядит кривой, потому что задние нервюры, э, профиль идет на минус. Угу. Ну, чтобы были эти, эти антиштопорные э, характеристики. Э, характеристики Слушай, ну прям действительно. И ты прям кривизну эту задавал сам? Да, да. А чем ты крутил? Подкладывал? Какой-нибудь брусочек там, еще а -а -а -а. что-нибудь? Нет, это просто на лонжероне вот так склеилось. а, -а, -а. И все. Класс. Огонь. там стабилизатор. Oh, как же это пахнет вкусно, а, друзья. Вы uh -huh. даже не при. вот вы половину в ролике теряете, половину кайфа. Uh -huh. <laughs> ну, в данном случае это в прямом смысле этого слова. <invertedaser> Барабан. Уже с лаком? <с...>, да. Ой, красота, Лёгенькое такое. А теперь, дай я потрогаю по весу. Такое... Ой, подожди, стой, держи, держи, я сейчас уроню. Я ж не могу зажать, я вот за фанеру зажму. О! За... Ну, сам поткну. Ну, так-то, так-то лёгенькое, друзья, так-то я здесь держу. Но чуть было дырку не проткнул, как буратино в этом. Без шансов. Нет? Что Нет. ты хочешь сказать, что если я возьму за ткань, то не проткну дырку? Нет. Ну, я не буду пробовать. Дай, я немножечко потрогаю капельку. Не, согласен, да. Ну, даже если сжать, чувствуется упругость приличная. Можешь ходить здесь. Ходить? Да. Ну, ладно, не буду я проверять. Нет, нет. Я Бедосу, конечно, верю, он меня еще ни разу в жизни не обманывал. Ну, только с этой лентой. Какой? А, то, что он сказал, что ленту я не порву, да, а я порвал ее зубами. Да. Ну, я же тоже могу что-то. Какая дурацкая, друзья, дурацкая, это про ленту история, мы сейчас мой планер ремонтировали, и Бенас детали, где трется крыло, когда он монтируется на фюзеляж, наклеил на него какой-то не углепластиковый стекло, там, что-то там, какую-то там ленту, которая там вот просто в огне не горит, в воде не тонет, не взрывается, не рвется, и говорит, так не порвешь жизни, я попробовал лапами, не порвал, а потом взял зубом так, и порвал, так что... Могу. Так, ну давай уже работать, а то что мы тут это все? <laughs> Я тебя так отвлеку от всего, и ты не закончишь проект. Друзья, для чего делается этот планер? Для того, чтобы летать сейчас будет слет в низе. Гей, гей, гей, гуруно, baby, дубе, не да, ведущим антрумяту лепус, девинта аштунта Все время с папу Димис. Не на Что как же все изящненько, Посмотри, какие нервюрки. Вот. Смотришь, нет, нервюрка, тряпочкой обтянется. Приклеится уже не будет так вихляться, потому что будет к тряпочке приклеено. Да. А так она жесткая. И так жесткая, и так форма, все. При, пришьем. Пришьем, да. А это прям пришивается? Держится? Да, нижняя сторона. Нижняя. А, а верхняя, она все равно да, понятно? Да, потому что профиль такой и может отслеиться. И профиль посмотрим, друзья. Вот, сейчас я вам профиль покажу. Видите? Пяу. Профиль тащит. Ой-ой-ой! Поехало все куда-то, Беннес. Сломал? Нет, еще не сломал, но куда-то все попыталось поехать. Помогите! Я держу пока крепко. А, ну вроде как все держится. Давай, сторону, ну, давай я, я отойду. Друзья, вот так, видите? Пойдешь... Ой, черт! Сейчас я бедносу все сломаю в мастерской. На этом все и закончится. Пришел, волк, как это? Слон посудной лапки, Вот так надо жевать. Все. Бедность, ты работай, на меня не обращай внимания, я буду подальше от планера ходить. Да нет, просто... Если только он держится только, знаешь, что? Я не знал, я думал, что стоит крепко. Не, не, все зажато. Не, нет. Вчера я размеры взял, чтобы знать... Подкос. Подкос, какой, какая да, длина. Есть, друзья, видите, как, собственно, сама идея, что это крыло к фюзеляжу крепится шарнирно. То есть вот ну, я теорет... шарнир один. Я теоретически знаю, какой, какая длина, но нужно было ну, ну, понятно, промерить, да. э, примерить в практике. Это э, два шарнира, а дальше существует подкос, который так чун, собирает, соединяет с нижней частью фюзеляжа. И получается силовой треугольник, который, на котором держится крыло. И подкос должен быть достаточно крепкий. Знаешь, какая самая-самая трудная работа? Подкос? Нет. А, найти инструменты на земле. А -а. Логично. Нет, нормально я в таком бардаке не работаю. Да я, работаю. Да вру я. Да. Ну, мы же знаем, что все мы в таком... Вы, друзья, моего гаража не видели, где я лебедки делал. Там я мог разобраться в этом все только, только сам, вот и то. Я прекрасно знал, где что лежит, но однажды моя жена решила навести там порядок, и это, конечно, было сродни катастрофе. Порядок был только, ну, она знала как, я-то нет. Видите, как обеспечивается жесткость в крыле диагональная, то есть стоят тросики натянутые, и сейчас это крыло, грубо говоря, вот так гулять не может. Вот так гулять не может. Видите, диагональные тросики держат это все. На планерах Антонова тросиков не было, была лента фанеры. Ну, кстати, идея с тросиками, мне кажется, более рациональная, да, Венас? Да, но эти тросики только держат, чтобы лонжероны вот так... Да, да, диагональные, в лагере Антонов были такие ренты. А если возьмешь без подкосов это крыло, она будет очень мягкая. Ты, бедность на меня даже не смотри. Я покажу маленький секрет. Что меня нет, думай, что меня нет. Если только начнется все падать, тогда думай, что и есть. Расскажи, пожалуйста. Как заклеить эту кромку? Ну да. как, ты берешь и, наверное, пришпокиваешь ее вот этими скобами. Ну да? как сделать натяжку? Как натяжку сделать? Да. Намочить водой? Нет. Намочить водой тоже надо. Вот на фанеру, эту фанеру, на носок. На носок, правильно? Угу. носик, да. Носик, носик. носик. да. Берем чуть-чуть побольше, чтобы было вот такой как этот называется, чтобы... Краешек такой. Краешек, да. Вот, и берем вот такие деревяшки. И она вот такая конусная. Не... Ну, скажем так. Да-да, трапециевидная. Угу. И мы его клепаем с этими... Как они? Э -э -э, ну, такими заклепками. За клепками, ну, понятно, да. Скобами. Э -э, скобами, да. Угу. И okay, вот... буду держать, дальше ты будешь показывать. Да. Вот. Э -э и когда клеем мы, угу. мы будем это делать сейчас угу. это вот так пережимается и, и натягиваете тем самым фанеру да да, Ого да. А, натяг... а пережимается ты это лапой как-то делаешь да просто струбциной или, угу. или... и все даже, мож... даже можно перебор сделать вот здесь слушай а смотри вот здесь ямка небольшая это, да, да. это перебор как это перебор? Но а слишком сильно? Слишком сильно. А что ты будешь делать? Ничего, так и оставлю. Ты скажешь, что это брак теперь? Нет, не, не, это вернется на свое место. Когда э, э, будет покрываться лаком, понятно, э, это, есть... это сработает как, э, как э, будет как Кон... на ткани. А понятно, компенсация там то туда потянется, то сюда потянется. Да, да, да. Ну да, по -по -по, друзья, видно, что вот здесь вот раз, а здесь такая ямка. Ну. Это, это, это было то же самое. Ну, вот. угу. А ты это справляется? Ну, потихонечку, да. Ну красиво, слушай. Я прям в восторге. А то ты а уже по, сделал а, крыло, да? А потом этот удаляем. И многие спрашивают, чем пилит фанеру. Как, как детали? О, в канцелярский Ин, нож. Да. Инструмент номер один. То есть, а ты вот просто отрываешь, даже не пиля, или а, уже подпилил да, ты? Да, да, да, подпилил. Под, а, подпилил снизу, да? Да, да. И смотрите, лаз, и оторвал. И вот, то есть, ну, блин, надо сначала сделать такой брусочек. Ну да. Бенас, а брусочек одноразовый, или ты потом их еще раз используешь? А, если не хватит, тогда беру... То есть, ты их нафигачил уже много сразу, да, да? Да, да, да, да, да. Нифига себе. А нельзя было вот так в день, типа, три клеишь три делаешь или так дольше получается а, Самсон, не играю ладно я бы например как инженер бы сказал бы так делаем э, 6 брусочков и, отработали потом отодрали но ну, правда такой клей что хрен черт дерешь наверное, что, наверное да, да, да. справ геморрой больше а здесь месточка, видите и вынимается Кобочки вот эти. Слушай, ну а как это делали так э, давным-давно, когда... Гвоздями. Гвоздями? Угу. А гвозди потом вынимали или оставляли? Оставляли. Ага. Тоненькие гвоздички... Ну, если э, э, их э, кали... Забивать. Забивали через э, это дерево, тогда, конечно, э, э, еще мне... Э, ну, вынимали? Вынимали, да. А, понятно. Но если где-то они оставались не ставались ни через дерево, а внутри, то да, их просто да. заставляли и не парили. Да. И там сразу гниет дерево. Где гвоздь, да? да? То есть контакт. Да. Дерево берет влагу, наверное, как-нибудь да, да, там да, вокруг да, да, там да. грибочки, всякие, Но. херочки. Понятно. Видите, друзья, деревянный планер это, в общем-то, искусство. Но как он пахнет? М -м. Не, не, не, ой, чуть, чуть опять не упало все. <реклама> Меня даже за помощь в работе обещали кормить вечером. Да? Ну, ну, я, я так думаю. <реклама> так как мы с Беносом заняли первое и второе место, то мы сегодня вообще молодцы, да, Бенос? Ну да. Да, на таком ветре, как сегодня. Это уж точно мы победители. Некоторые вон на бланиках не смогли сделать то, что мы смогли сделать. Оп. А я даже с Гандикапом своим что-то сделал. -а -а. Я что, думал Гандикап этот приговор о смерти? Оказалось, что нет. Нет. В такой ветер нет. В такой ветер Нет. Вот этот вот знаменитый клей, ригзоциноль, да. который хороший, крепкий, до века. То есть заклеил таким клеем и забыл. Бенас, а у тебя тут смотри, не отколупалось. А? А что ты будешь делать? Что? Ну вот, вот эти вот штуки, а, Вы, лапой э, вытягивать? Не, ну, э, э, э, э, э, ряпляс. А, э, э, э, понятно, плоскогубцами. Да. Хорошо. Плоскогубцами. Ну или криво зубцами. Да. Я пока не буду э, э, все, все вынимать. Мне нужно приклеить э, этих как можно больше. Угу. У меня еще, уже... А потом, потом можно дальше уже. Да, да, да. Слушай, а тут получается нервирую на сужение дальше как-то идут, да? Да. То есть все, все нервиру идут одинаковые, а в конце крыла все немножко по-другому, я да. вижу. Эти выгибы э, получились еще потому, что вот э, я когда согнул, оставил на долгое время я... Панеру? Я... А, да, панера. Она пошла и... волной. И... Да, да. Сколько речек. Бенес, а как ты эти реечки гнешь? Э, тоже с этой горячей водой. То есть и... водой мочишь водой и. И паром. Паром? Паром. У меня есть вот такой идите. аппарат, который ну там пар идет. Видите, друзья, сейчас мы никуда не спешим, и вы можете конструкцию одного планера унюхать просто до полного унюха. Смотри, нервюра, видимо, силовая. Тут подкос, Нет, что ли? А? Да, Бес? Подкос здесь. А вот это почему силовая такая? А, потому что растяжки идет между этими силами. А, понятно. Эти нервюра э, из речек, но еще обклеена фанерой. То есть прям чувствуется, что такая. И вот так вот надо приготавливать э, э, фанеру, чтобы. Uh -huh. Места, которые будут, ну... Так, стыковаться? Э, не стыковаться, а, а э, открытые, скажем так, чтобы они были покрыты лаком. А, а, понятно, то есть это лаком покрыто, а это Будешь... место, где будет клей, соответственно, да. ты его лаком или покрываешь. Да. Но изнутри, изнутри уже лак... А, ну потому Нанесён. что... Ты... да. Потому что ты замкнешь контур, и лак... О, ни хрена, бель, как круто. Бенас mm. так и не знал. Видите, друзья, вы говорите, там дерево составится если делать как бенос то хрен что состарится, переживет и в общем всех надеюсь да да бывает в хорошем смысле этого слова мы можем, будем жить лет 100 этот планер лет 200 надеемся потому что это же теперь не как в старом веке теперь будет хранить надеюсь с любовью не будет ну таких? Вот, например, эти немецкие планера, они э, делались на там, лет 10, скажем так, uh -huh. но они делались хорошо. И ну вот, хороший uh -huh. пример, они до держат, да, до сих пор летают. Хочешь? Ну я имел в виду, если будешь делать хорошо, получится надолго. Да. Друзья, это вот очень основополагающий принцип, э, не знаю, качественного отношения к жизни, потому что в свое время я те же лебедки делал. И думал, ну, надо сделать лебедку. Пускай она хотя бы там лет 10 проработает. Я для этого там и антикоррезионные покрытия делал, и там то, и с запасом этой. Где хочешь вроде как можно сэкономить, поставишь что-то получше. Как результат, родился сейчас, родилась фраза. Куплю лебедку волково дорого. О, это вот я горжусь этим. И сейчас охота идет за лебедку, которые я делал, потому что они работают. И я уверен, работать будет еще долгие годы. Это результат некого отношения к жизни то есть сделать что-то хорошо качественно как бизнес. да сейчас мне интересно как он будет намазывать все это клеем это не скоро еще не скоро нет я-то думал что уже прям идеи. надо надо подготовить все вообще то занимает подготовка времени сам но ну, мазать клеем там и это пару ну, минут. Мы можем тогда остановить пока видео, чтобы батарейки и памяти осталось. Давай. Или у тебя есть что-нибудь особенное показать пока? Ну вот сейчас подготовлю э, этот край на ус. Ага. Как это я, как это я делаю? Один к 10, да? Фанера. А, один к двадцати э, миллиметр фанера. Нужно два сантиметра это фанера 0,8, да. ну почти миллиметра, угу. и так получается я, ну там 1 к 20. 1 к 20, то есть сейчас этот Примерно. нужно будет сошлифовать на угол и там сошливать на угол, и когда склеится, получится как будто это вообще не видно, что склеилось. Да, так... И соответственно можно гнать вот так вот из таких кусочков, из таких листочков фанеры, дальше и дальше. То есть, вы не думайте, что все это склеены из одного куска, это кусочки. Ох. Друзья, пока э, Бенас мужественно работает, некоторые несознательные личности. Вот там сидели, вот посмотрите, видите, там, там где детские грибочки. Но вы еще не опоздали, мы можем посмотреть, чтобы мы отмечали победу на соревнованиях. Первое и не последнее место. Вот. И можем посмотреть, что Бенас приклеил. Бенас, как же ты... А ты еще будешь клеить? А... Пока не знаю. Ну, вот так вот. вот теперь что... что... теперь сделать, чтобы посмотреть, как он... Ну, понятно, что он намазал... Расскажи, Бенас, что ты делал? Ну, вот, намазал и поставил. И приклеил, да? Ну, вы все видели подготовителя работы. Друзья, ну, простите ради бога, у меня, что я не успел он все это заснять, потому что... Потому что бес попутал. Вот. Оп. Полка лонжерона. Пах. Пахнет вкусно этим клеем. Вот вы можете посмотреть, как клей наружу выходит. Венас клея не жалеет, судя по всему, да, Венас? Нет, нет, не надо жалеть. Клея надо не жалеть. По, собственно, все это держится на клее. И вот сейчас он поставил вот эти полочки, дальше он струбцинками нажал и струбцинки натянули эту фанеру, видите? Фанера каждой нервюре притянулась благополучно и застывает. Ой, я вклеил лес. Вот, друзья, вот можете посмотреть, как на лапе. Пахнет, пахнет какой-то больницей. Игорь, а? что мы будем делать с Арносом? На... В каком случае? Ну, он нагадил на твое видео в прошлом раз. Ну, помнишь, когда дети смотрят а наш такой, канал. А так, так получилось, что его не а, слышно? Да, а сейчас он в мой микрофон. Что сказал? Очень хорошо. Такую, Я его запиху част, Частушку такую. Частушку? Да. Вот так. Ну ладно, два микрофона, две частушки. Мы запиким его, запикаем его и сделаем ему замечание, чтобы он так больше себя не вел. Потому что высококультурные планеристы, а тем более совладельцы э, планера Слинсби, должны быть э, очень, можно сказать, высококультурными. Ой. Вот смотрите, друзья, Бена сейчас пришмякивает ленточку. Оп. Бен, зачем эта ленточка расскажи? Ну, натяжка идет вот на, на, на полке, угу. скажем, лонжерона. Вот это места... А, а по нервюрам нет? Да, по нервюрам нет. Так надо а, прижимать. Прихрюпаешь при, при и, соответственно, да, они... Да, да. они притянутся Ой, там, и... а дальше ты отдерешь от, от и все будет хорошо. Да, да. Ну, логично. А подрезать будешь? Да. А, отломал. Ну, понятно. Так, так, так бы я, наверное, тоже мог отломать давайте, друзья, я вот, ну, вот не буду трогать клей видите, бедность клея не жалеет евреи не зовите заварки основное правило конструктора деревянных планеров. прям, смотрите, как беломастера боится Чпук. ну, я считаю, что мы ничего не потеряли, друзья, но чтобы вы там посмотрели как он мажет этот клеем лонжерон фу, лонжерон нервюры что вы клея не видели, зато сейчас смотрите, как знаете, как быстро получилось, монтаж. То есть мы вышли, зашли, уже все готово, только Бенас долго тут был. Во всем Мардас виноват, он пришел и меня отвлек. Слушай, ну подожди, ну смотри, разве я могу сказать, что я в чем-то виноват? Нет, какой нормальный человек такой скажет, поэтому Бенас? Слушай, он сейчас по башке нам даст пистолет, и все. В конце... Слушай, в конце концов, ну, вот, кстати, да, вот, я считаю, Бенас, ты мог бы, вообще. мог бы позвать, кстати, <с да. Я сидел, я думал, сейчас Бенас выйдет и скажет, я готов, же по-французски, я готов, ЖСВПР, можешь выучить. Жесвепре? Жесвепре, да. он еще не готов. Вот. А я сейчас вам покажу. У нас сегодня на брифинге даже было это, я сейчас вам покажу. Очень, очень удачно и весело. Я, друзья, хочу сказать, что это ж может один человек настолько стать знаменитым. Одной дурацкой фразой. Кинозвезда, да. Это ж, типа, главное, что это в инфопространстве останется на века. То есть вот, как это, можно... Бывает так, вот берет человек и, извиняюсь, даже обосрался. Ну, кто этого не делал в жизни? Особенно в детстве. Вот тут, можно сказать, за здравом возрасте чпок. И все. И всемирная известность. Да. Я вижу, Бенус смотрит на следующий сектор и думает, они а пошел бы ли он на завтра. Да. Бенас, ну мы тебя подождем, если что. Собственно. Мы даже можем что-нибудь намазать. Нет, не буду. Правильно. Я не буду. Оставлю на другой день, потому что как-то. Слушай, ну ты вот здесь ты все зачистил на уз, да? Да. А смотри, а почему это торчит немножко? Потому что на уз идет. Внутренний. Не-не. Да, да, только. А, я понял. То, то есть это ты сошлифуешь да, красивенько. Да, да, да, да, Ну, в принципе, можно посмотреть на другом крыле, как, как, ну, как получится. Там уже а это, сделано. Это, это... Ага. Сейчас, друзья, мы сделаем монтаж. Мне нравится, знаешь, что здесь? Сиденье. То есть оно такое. А кто придумал эту форму, как Бенас? А? Кто придумал форму сиденья такую красивую? <свот> Нашел чертежи и формы. Ну, там тоже это сиденье менялось, там много раз, там ну, выгля ломали. Выглядит оно, понимаешь, вот оно, вот прям, вот я, я чувствую, как сел на него и полетел. Лак вкусный. Ну-ка, где здесь на ус что-нибудь? Вот, Ромка. Вот, здесь, здесь. <свот> <свот> а, ну да, вот оно. Ну, Соединение раз, да между, между лесами, э, листами вот там. Видите, друзья, в ноль выведено, то есть и все. Красивенько фанера получается между собой аккуратненько склеилась. Да. Это уже крыло полностью готовое. Можно ли сделать планер самому? Можно. Если руки не из жопы растут, не, э, не с, э, из правильного места растут. Немножко, простите, достаточно прямолинейно. А с другой стороны, ну как, а как еще подсказать по-другому? Бывают люди, у которых растут руки из правильного места, а бывает, у которых я, честно говоря, сам не знаю, откуда у меня, потому что периодически я думаю, что я такой вообще молодец. Ну, если такие. И иногда что-нибудь там сделаешь и думаешь, ну и рука рукожоп. Нет, нет, если такие лебедки делаешь... Ну, знаешь, это как случайно, можно всегда сказать, случайно 38 лебедок случайно получились. Нет, нет, так не бывает. <свят> ну, Я тоже хочу верить. Я очень переживаю, друзья, что Бенас, когда осенью я к нему приеду, начну, э, как это, реставрировать планер SF-38, что он скажет, что Волков, не годишься ты в подмастерье. Таких, как ты, нужно. Я, я все равно так скажу... Продавцами, а, магазинами, то, что то, что ты будешь делать, все хорошо. Нет, я, я, мне я просто что... трудно работать. Не-не-не, а, я, я вот за, за, этот, за жесткую конструктивную критику, потому что это путь к высшему качеству. Все остальное это так. Нужно говорить тяжелую, но правду. И, ну, и, но, но, кстати, нужно 10 раз ругать, 1 раз хвалить. Хоть один маленький такой, вот в конце дня так ты говоришь, ну ладно, вот эту маленькую хрень ты сделал. И ты думаешь, а, -а, -а". Right Вот я всегда так делаю, иногда, когда, особенно, когда мы делали лебедки, делаешь, делаешь, делаешь потом так говоришь, ну ладно, вот, э, вот это все, все плохо, вот это хорошо. И все. Ну, в конце концов, на самом деле, все, что было плохо, тоже получалось хорошо. Просто никто этого не видел, ну, того, что было плохо. Хорошее качество. 39 лет. 39. Первый раз ну, ну вот так вот. Такой, такая была у меня тяжелая жизнь. теперь посмотрите на меня, как здоров и весел я. Друзья, только буквально три года назад я выкашлял из легких все опилки, которые накопил за жизнь. Ну, кстати, не до конца, потому что все равно кашляю. Это, наверное, уже все до самой этой переинкарнации. Увы, гараж это такая штука. Болгарка, сварка, э, абразив, бенос. У беноса опилки деревянные. Деревянные опилки Нет, не так страшно. я тоже начинал с лебедок. Я тоже да? делал много. Лебедки делал, потом да. что-то, мотоциклы вообще, вообще делал. Вообще-то я был конкурентом Жени. Угу. Да, он в валькининкой учил, а я в Камнусе. Во. Да. Так я вот. тоже делал лебедки. Вот так что абразив, а одна половина абразив, а в другой... Деревяшки. деревяшки. Но, первая половина у меня уже есть, это абразив металлический, а деревяшки, перспективки... Что? Дорастешь, все нормально. Дорасту, да. Мне тут обещают какой-то порнофильм показать. Нет, это прибор. Сначала в розетку, пожалуйста. Сначала, сначала воткнуть Но надо. надо. <существом> Ну-ка, показывай. Три, четыре, один, запуск. <существом> не, не, не работает. То. Не на то жмешь. Не, не, в, то, то. не в ту розетку. Не то воткнул. <существом> <существом> <существом> <существом> <существом> <существом> <существом> <существом> Друзья, меньше надо пить пиво. О! Вот это да! Это даже в страшном эротическом сне не, не, не это не приснишь. Смотри. Размер побольше. Вот, вот размер, имеет это, слушайте, ужас. Случае, да, очень, размер имеет значение. Мне кажется, очень жесткая штука должна быть. Тебе зачем тебе это? Давай я покажу, потому что... Ну, потому что же порнофильм получился. Порно получился. Вот, <свят> когда надо сделать внутри этот радиус, ага. не радиус а на радиусе утончения, нет, этот на ус. Угу. Ну тогда вот я и беру, Его и вот а так -а. делаю. Я тебе понял. Когда есть плоскость... Я... Проще, да? Да, я с другим инструментом делаю. С каким? А -а -а. Сейчас вы все секреты бизнеса узнаете. Ну, с помощью нашей... Ну. Вот такая хрень. Пневма, а -а -а. да? Да, есть. пневма. А не -а электро. -а. Будет приз зрителям, если скажут, как такое сделать? Электрический, да. А я хотел а, зубовращинный аппарат не подойдет? Э, нет, мощности не хватит. Угу. Вот. Слушай, ну маленькая классная тоже хрень. Да, ну только я нужно компрессор. Я спрашиваю, а, электрическая. Ну такая к ней, к этой маленькой классной хреньи нужна такая по, а это, большая хрень. <свист> как же пахнет этим резинцинолем. Слушай, ну мне вот эта порная машина очень понравилась. <свист> вот, я считаю, что это прям. <свист> Заберешь Францию? Не, ну как классно она работает, она а, получается и сосет, да, и качает. А, вместе с этим... а <свист> это что? Ну тоже что за ну, запускай. Давай вместе. <свист> <свист> снимать так снимать. <свист> <свист> <свист> Вау! <свист> что наподобие пальца? Ну, ну да. Можно берё... Слушай, но этим, палец, я считаю, что эти, этим, этим, а можно, этим можно пытать. Да. да э... Боюсь я, друзья, что «спокойной ночи, малыши» это не по... Как это? Доктор Зло, посмотрите! Доктор Зло! Бенас, вот смотри, вот в прошлый раз пришел, плакали наши спокойной ночи малыши, и сейчас. Ну, Бенас, что у тебя еще интересное есть? Что тебе еще есть? Да. А я сейчас вам покажу. А я покажу, да. Это продается только в Англии. Ну да. Круто, она... Друзья, вот друзья, я жил, <съя> друзья, я считаю, датил... на, <съя> на этой оптимистичной ночи нужно заканчивать это видео, потому что... <съя> <Чеи> <съя> ракеты, <съя> или что, Бена, что-то ты еще хочешь сказать? <съя> э -э кокс? <съя> нет. Это... <съя> да. утвердитель. О, кошек. А Что а это че. такое? Да, да. Каще. Микросфера? <съя> <съя> <съя> <съя> не, не, нет, нет, <съя> нет. Чего? Да, что -то да... На бекле, только без... Да, это мой секрет. Я клею на кокаине. Слушай, если. И казине. Капу. Да шучу, я шучу. Надо юмористическую передачу снимать, похоже, начинать. Потому что сегодня уже, я вижу, не поработал. Да, уже работать невозможно. Мы пошли чем-нибудь более веселым заниматься. Бенас, ты занял сегодня второе место. Да. Вот. Бенус, поздравляйте, пожалуйста. Вот, с, с, с успехом, потому что, представьте, как он старался сегодня и как ему было тяжело против ветра 27 км в час. Воевать. 34, вот. А планер, на котором 34. можно было занять первое место, он продал мне. но в смысле, нашел мне. Поэтому я считаю, что это первое место тоже его. Вот он занял и первое, и второе. А я так этой болванкой валялся там в этом плане. Главное, старался. хорошо полетает. Я вам покажу, да. Я вам покажу. До новых встреч, да, включается. До новых встреч, глубоко уважаемые. Я уже заикаться начинаю. Второй Нет. дубль. Да. До, до, до новых встреч, уважаемые любители летных видов спорта. До новых позитивных роликов. До свидания. Фух, все, хватит.